Несколько дней назад в Армению прибыла группа журналистов и общественных деятелей из Франции, во главе с одним из бывших мэров с целью совершить поездку в Карабах. Об этом в своем телеграм-канале написал взять бывшего президента Армении Сержа Сарксяна, михаил Миносян их официально аккредитовали, после чего они направились в Ханкенди. Однако в Лачине их остановили военнослужащие миротворческого контингента, которые заявили, что аккредитация, полученная ими в Армении, недействительна, так как они пребывают в Азербайджан. Если хотите въехать, получайте аккредитацию в этой стране. Делегация была вынуждена вернуться в Ереван и обратиться к послу Франции в Армении Джонатану Лакоту. В ходе неофициальных переговоров дипломата с премьер-министром Никол Пашиняном Ему было заявлено, что 11 января стороны договорились о том, что представители международных СМИ должны получать азербайджанскую аккредитацию, и вообще, лучше, чтобы они во все эти дела не вмешивались. Джонатану Лакоту не осталось ничего, как промолчать. Таким образом, воздействие Азербайджана на Армению на всех уровнях отрезвили правительство этой страны.